Не отталкивайте от себя людей, которые протягивают вам руки. Родители, дети, друзья, любимые. Все они вас нуждаются, а вы то заняты очень, то не в духе, то погода плохая. Не закрывайтесь от людей, которые хотят подарить вам свою нежность, потому что она переполняет их любящие сердца. Настанет день, когда дети вырастут, родители не станет, а любимые, уставь носить свою нерастаченную нежность, подарят ее кому-то другому, а вам вдруг захочется этой самой нежности. Вы посмотрите по сторонам, в надежде бросятся в родные объятия, а никого нет. И вот сейчас, пока еще не стало поздно, Ответьте на протянутые к вам руки. А еще лучше, обнимите сами тех, кто вам дурак. Найдите одну минутку в вашем дне, чтобы обнять, поцеловать, позвонить и сказать «Я люблю тебя».